На меня бабка напала! Понимаете, она давит мою машину, вы посмотрите, какая агрессивная бабушка. Мне придется ее уничтожить. Э, ради всеобщего блага. Давай, она даже подраться за мной хочет. Э Все, надеюсь, ее тут никто не найдет больше. <музыка> Опа! Отношения с Денис понизились, потому что я к ней на свидание не хожу. Дай пошла нафиг. Хотя, если с ней набрать э, максимальное э, отношение, то она больше, э, это, звонить тебе там не будет. Чертную сука. Что? Расслабляйтесь, братаны. О, да. Всем привет. Здорово, чувак. Привет, Джей. Быстро выбей телевизор. Слушайте, парни. Выруби. Все стало так, как мы хотели, на улицах больше нет Наконец-то, слушайте, дальше нам предстоит снова объединить семьи Потому что Баусы уже долго пичкают наших парней по наркоту С тех пор, как между семьями появились разногласия Представители всех семей, которые когда-то были едиными Встречаются в мотеле Джефферсон Пришло время все официально уладить Вышибаем эту дурь с наших улиц Голосую за то, что будет представлять Эй, эй это отлично если считаешь, что можно добиться своего то я его за кандидатуру хорошо поехали чувак да. сделаем это да пошли чувак а райдер как всегда докуривает <laughs> давай не отставай райдер мы сейчас без тебя уедем шучу без него бы уехать не можем это знаете моя самая любимая миссия в игре сейчас начнется моя самая любимая миссия и мы вот куда мы едем в мотель в джефферсон если что, интересный факт, я снимал там проверку мифов и легенд. Про призрака, призрака в мотеле Джефферсон. Вот. вот. Вот интересный фактик. Просто успокойся, мать твою. Вот именно. Райдер, зачем панику разводить? Вон мотель Джефферсон, вот там вот я снимал проверку мифов и легенд. Это топовая миссия, я скажу вам. Она вам понравится. Оп, тут у нас боротаны. Значит, так. Я... Там должен присутствовать один человек. Мы будем... Здесь там всякие пожарные. Спасибо, чувак, но я там буду не один. Свит пошел. Так. Мне не нравится, чувак. Посмотри на районы других семей. Они хотят стать частью Grove Стрит, не просто так. Расслабься. Мы хотим этого. А они тоже. Ты что думаешь, смок? Я чувствую себя немного незащищенным. На меня все устраивает. И облава это отделение полиции полицейского антоса Всем оставаться на своих местах. Чекати. Черт. Ну а чё, за вот. Они из ниоткуда спустились. Man, Чувак, что oh, ты делаешь? Карл, вернись в машину, мы уезжаем отсюда. No, мы уезжаем отсюда. Hey, я не больше своего брата, брата. я не предатель. Чувак, здесь каждый сам здесь за себя. Ну все, давайте забегаем внутрь. И... Тут перестрелка происходит масштабная Можно мне управление вернут? Я снова выключил ограничитель кадров просто Вот такие вот у меня баги иногда включаются, случаются нафиг Ну чё, давайте купим кову. Братан, беги, паузи за ковой. Он не успел, он скончался Так Вот так вот вам Проститутка. У них прошла встреча, представителей семей, я должен найти. Они все встречаются в одной из комнат в другом конце здания. Ой, в другом конце. Будет жестко. Ну, что, давайте убивать спецназовцев. Раз они наших братанов убивают, то отхватим им той же монетой. Давай, давай, давай, давай. Какие вы косы нафиг? Oh, baby, Эй! Нет нет нет нет нет! <св> Капец... Я не хотел этого, умри ты шлюха тупая! Ой. Ладно, я не думаю, что, кстати, в этих интерьерах что-то находится... Никаких там призраков, никаких там бронежилетов. Хотя я все равно тут хожу смотрю. Сейчас Man, иду на помощь. Оп! Оп! Все. Сейчас всех убьем. При, присядь давай. Братан, присядь! Давай, присадись! Оп, укрытие сломал. Садись, давай! Че он стоит? Оп, навык владения, увеличился. А что тут сверху есть? Броник! Тогда мы заберем. Броник, мы идем в Моник. Нормальная такая миссия, я скажу Моя любимая в игре Вон, я вижу, слышу стрельбу Надеюсь, вам она тоже понравится Нет, скажем, нет проститута Проституткам Джефферсон, если что, и в реальной жизни существует Но только, по-моему, не так называется, естественно Ау Кто там? а они за укрытиями сидят. <laughs> как-то он странно тут висел спецназовец. Зато баблишка получил. У спецназовцев падает бабло. Да. Принесли деньги, получается, с собой сюда на задание свою зарплату. О, Свит, здорово, чувак. Ну нет, ничего не, нету в этих. Что ты здесь делаешь? Дебик смог Райдер, они удирали сюда? Давай выбираться сюда. Все. Я думаю, вы не видите в этой миссии ничего особенного. Но я скажу, что она эпичная. Это отделение полиции. Оставаться на своих местах. Ну тогда мне придется вас взорвать. Если что. Давайте стреляем по вертолету. Там, где пилот сидит. Я хочу это взорвать нафиг. Вертолет взорвем. Нафиг его оставлять. Mayday, mayday. Water water давай, давай, давай. Оп, взорвал. Я же обещал вам обещание. Вот и выполнил его. Взорвали. Идем за свитом. On, you... Вот что могут негры. Противостоять спецназовцам. Ха -ха! И остаться в лидерах. Как вы видите. Еще один вертолет там. Oh, shit, черт, что дальше? Это смоук и райдер. Садитесь. Да виногаз, менты появились сзади. Это... Вы, наверное, видели, да? Hey, Чувак, okay. у меня есть okay. калашников. У меня, вопрос. У меня вопросик. Вопросик, сейчас задам вам его. Мы отрываемся от ментов. Где я нахожусь? Я на крыше машины, что ли, нахожусь? Или я вот как-то высунулся вот так вот со стекла. Я чего-то вообще понять не могу этого. Блин, тач тачки уже полно урона снесли. Давай, давай, давай, давай! Пошли нафиг. Вертолет, если что, пока уничтожить нельзя. Он по скрипту у нас работает. Давай, давай, давай, давай. У нас, по сути, да, опять тир. Но тир какой? Тир интересный. О, вот как быстро мы их взрываем. И музыка тут еще играет, самое главное. ту ту ту Радио Сантос. Опа! Хорошие пончики пропадают зря Я Едем Ну все Давайте убивать Оп перевернулся Круто Второй мент Да слизь ты Жрали бы они пончики дальше Нефтик на меня рыпаться Закрывайте окна Ну да закрывайте Ой! А пользоваться тут нельзя. Грустно. Так недалеко от нас взорвалась машина. Эй, они слева! Где? Чё обманывать? Да, эпичненько. Еще один. Эй! Взял ударил у меня. Я вижу до. Копов <-поп>. Да блять, и до Биг Смок, что ты так орёшь? Орет, орет, переживает за нас. Нормальная миссия, нормальная. Перекрыто. Автомат заклинива. Это по скрипту. Сяжет впереди та самая птичка. Ну смотрите, он сейчас решит попытаться саму получить медаль посмертно. Мы все умрем. Вот черт. Тормози, смог, тормози. Опа, ментар схреначего Оп, и вертолет упал там. A taste of things come, a taste of come. Как переводится сейчас? Мы убрали одну надпись, по сути. И бабах, бабах. Эпично, было эпично. Я Черт, в этой истории был плохой конец, если бы мы вовремя не выпрыгнули. Чёрт, это был зверски тяжелое дельце. Фух, чёрт это, нам надо сматываться отсюда. Райдер прав, нам надо разделиться, встретимся позже. Эпичная миссия, напишите, как она вам. Это моя любимая в игре. Все, прошли. Кстати, этот дом похож на дом СиДжи, если что, вот этот вот. Так, улетайте отсюда. Мы тут невиновны. Вот на дом СиДоджи похож как раз. Ой, пятой серии по Сан-Андресу. Итак, пришло время, пришло время показать балсам, кто здесь главный. Это я. Гроув Стрит король. Давайте вместе со мной, Нигеры. Гроув Стрит король. Здорова, Сиджей. Где ты был? Эй, прости, брат, я был занят. Да, ты вероятно распоролся с одним из балсов, Да я знаю, что ты делал на самом деле, Нигер. Чего тут смешного? Слушайте, вы все на стороне СиДжея, так? Е! Yeah. Он много достиг... Точнее, я хочу сказать, что мы многого достигли. Но СиДжей помог нам очистить район от наркоты. Он показал нам всем, что значит быть бандой. И что значит быть бандой, Гроувстрин? Е! Yeah. Ты со мной, брат? Мой беглец. Вы с, вы с нами, мои подписчики? Я должен... Давай себе И yeah. теперь ты дома, yeah. партнер, дома Точно <laughs> Слушайте, я and хочу, чтобы вы все подготовились me down, И отправились со мной в центр на стоянку Мау Мы устроим наезд на этих ублюдков Баус Баус У вас в жопе фаос. Блин, конечно же с вами Я ведь твой беглец, Свит Да, мой нигер Вот так брат называет брата нафиг Нигером Хорошо, подготовься и подъезжай Буду ждать тебя под перекрестком Эх К сожалению, это будет переломная миссия у нас вы тут узнаете одну страшную правду, от которой я был одно время в шоке. Эй! Да! Эй, СиДжей, это Сизар, чувак! Я сейчас немного занят, представить большое побоище. Чувак, мне надо с тобой встретиться, Холмес, надо кое-что тебе рассказать. Так, если ты насчет Кендалл, то не беспокойся, мы уже говорили об этом, помнишь? Нет, я не об этом, СиДжей, ты должен приехать и кое-что видеть, кое-что очень важное. Но это может подождать. Это не может подождать, Холмес, если тебе говорю, то ты должен мне верить, клянусь. Ох, хорошо, мне найдется пять минут, думаю, этого хватит, где ты находишься? к от обсерватории Опа, а чё я телефон не убираю? А чё я телефон не убираю, нафиг? Пацаны, у меня баг произошел. Может быть это из-за 60 FPS? -а? Сам мазафакер, чувак, чё материшь своего, по сути главного э, лидера? Ну вообще лидер банды это Свит, а вот я заместитель его лидера типа. Ну тоже могу приказать банде следовать за мной, там завербовать чуваков. И они будут сопровождать меня. Это классная фича. Так, я этот фрагмент записывал 8 мая, и поэтому вот тот футаж с этой миссии с первой вы увидели в этой серии, хотя я ее записываю сейчас предыдущей. А сейчас вы обшокируетесь, друзья. Ну, а фанаты Сан Андреса и те, кто играл, те, кто смотрели ее, те знают про что я говорю. Заезжаем сюда. Садись в машину, которая стоит в переулке. Оп, меня пропал. Этот. Ой, пропал телефон с рук. Бравура. Смотрите. Итак, ты заставил меня тащиться через весь город сюда, чтобы увидеть что. Потерпи, приготовься сейчас. Сейчас ты увидишь. Оп, балос. Застывшие сначала были. Баосы, so, Ну какие-то баусы like вышли из гаража, где продают наркоту so И что дальше? Смотри еще чувак Опа, райдер! Что за фигня? Биг Смоук! И руль квадратный О, oh, oh, no. черт, Смоук! Что ты делаешь внутри? Смотри, right. вон на ту тачку Это же чертов зеленый сейбр И менты тут эти Вот какое совпадение Они предатели Биг Смоук и райдер предатели А вон пласки в машине сидит shit. черт Смоук! Крэш, заставили тебя продать нас! Предатели мама. нафиг! Моя мама! Прости, чувак, до меня дошли слухи, что здесь происходит. Я сам сначала не поверил, но... Нет-нет, ты правильно сделал. Я перед тобой долгу, Сис. Я должен сказать об этом Свиту. Так убей их сейчас, СиДжей! Свит! черт! Так, возьми кендаллу и отвези ее в безопасное место. Что ты задумал? Это свит, я думаю его остальных парней заманили в ловушку. А теперь иди, иди! Биг Смоук и Райдер предатели. Они были заодно. Ладно. Да иди отсюда, ты велосипедист. Ты иди отсюда нафиг. Вот так вот убили его. Убийство на дороге, и чувак пошел <laughs> смотреть, что произошло. Вообще на этой машине убили маму Сиджая в том видео, которое я скидывал под этим. Под первой серией. Официальное видео от разработчиков. Сделано еще незадолго до выхода игры. Прокайте, Свит, возьми трубку, возьми трубку. А он не отвечает. Hey, me, hey. Ну, голосовое сообщение. Черт, черт, черт! Я до этой миссии в детстве не доходил, только вот в пятнадцатом году, когда проходил эту игру. ААА. Какого? Это как так балосов вернулись? Оказывается, Бигсмок и Райдер за балосов. Я просто в шоке нафиг. Я в шоке. Был. Это что за прихня? Звезда нафиг. Свит ранен. Эй, Смит! Свит, чувак, ты в порядке себя ранили? Сиджей, где ты был? Звонил в СССР, мне то, что мне не догадывался Короче, это все смок, и он говорит с темпами и балосами Он нас всех продал Это не имеет значения, чувак, ты должен убираться сюда Копы и с минуты на минуту Нет, чувак, я не брошу своего брата Это Баус. Эй, Баус, я с вами говорю, блюдки, вы слышите? Я вас всех уничтожу, суки У вас в жопе балосы нафиг Как мне писал это Ну, ладно Короче, вот, я еще раз повторю Оказывается, Big Smoke и райдер предатели, они за Балласов. И эти менты за Балласов оказывается. Это выглядело странно. Уже две звезды. Еще машина. Давай, вздыхай нафиг. Засвитай и двор стреляю в упор, уроды. Вам всем не жить. Эх, шикарная игруха, Простите, что тогда я бомбил на нее. Я был не в, не в настроении. На -э! Че, придавила тебя, чувачок? А если я возьму... Убил его этим? Да, теперь фраза стих рус Александра приобрела новый смысл. Оп. Да я почти это. Пистолет МП5 прокачал на... Блин! Блин, о, снова у, это, МП-5 улучшился, короче, у меня был такой угарный момент сейчас, что машина кувыркалась в балласов, блин, такой момент пропустили, и тут менты приехали, и в чем проблема, а их просто перестрелять и уехать со свитом раненым с этого места. Перекраситься в пейнт И по такой вот тупой сценарному... потом тупому сценарному ходу нас арестовали, типа. Представляете? Head, Тебе на голову надет мешок, мальчик. Парень, снимей его, please, пожалуйста, парень, не могу дышать, пожалуйста. Ну oh, right. хорошо, но Only только because потому, because что ты сказал, please. пожалуйста. Оп. Эти менты. Ирландос там сыт. Ты, больной ублюдок. Запугивать тех, кто обычно запугивает других коров, это моя работа. Да, right, Эд. <laughs> Это Пуласки. Yeah. Hey, Эй, парень, где мы находимся? Мы нигде, где-то посреди way. него, чистый, свежий воздух, то бишь в лесу. We're ну точнее, в деревне. Черт ты смог, блин, свит! Свит жив! Alive, жив. жив здоров почти, он находится в тюремном госпитале, куда он попал, попал по причине огнестрельных хранений, так что так. Там ждет сюда. Да, но тебя все еще не удалось задержать. Тебя! Почему, интересно? Oh, yeah. Да, be... ты должен hey, быть благодарен God. нам, Карл. Твой дебил брат more жив. Alive, trash, Твоя банда разбита, но скоро и твоей выжившей сестре and достанется. А она только и делает, one. что... <laughs> да. Для тебя не складывается очень даже ничего, Карл. So be... hey, Поэтому hey, работай, nigga. нигер. Хех. Эрнандес, когда ты там закончишь? Сколько можно ссать нафиг? Я, Я не могу, могу поверить, что этот Нигер смог предал меня. Смог? Смог? Только Смок! делал I то, what what что ему говорили. Он уже long... освоил yeah, этот урок много лет назад. Чувак, full life, Straight. уличная преданность — это все полная чушь, Карл. Ты разве не понял от этого, когда они выгнали тебя из города только потому, что ты не дал Брайну выжить? Я не могу договориться с этим парнем. Он идиот. Дай мне прочистить мозги этому уроду Нет-нет-нет, офицер Сперва дай... Давай дадим ему Тому парну сделать что нибудь не полезнее В его никченовой жизни ни ни Он поможет нам бороться с преступностью, да, Карл? Yeah. Да, у него все равно нет выбора Больше ты не будешь выполнять поручение Смоук А теперь ты будешь выполнять наше поручение Иначе Смит окажется на территории Баус И там его взрывчат по полной Эй, hey, Эрнандес, hey, ты today? собираешься? <laughs> Только сейчас доссал, капец он решил не согласиться с некоторыми нашими методами И что в этом такого? Ты не найдешь никого, никого с таким длинным языком, какого-то этого придурка Он понял, что рано или поздно его поймают за руку И за его показания могут пересмотреть все головные дела Федералы везли его и спрятали где-то на горе Чили. Я не могу заставить его дать в любые показания Я хочу, чтобы ты нанес ему небольшой визит, Карл Избавься от всех улик, пока он не дал показания Дайте пистолет глушите. Разберись этим, Карл. Шоу И все, темпо может спать по ночам спокойно. И нам нужно доказать того, что ничего не расскажет. Чуваки, а может мне пистолет надо? Блин, жуткая погода, если честно, я такой боялся в детстве. Короче, объясняю. Мы находимся сейчас, вот лучше беру карту, вот здесь вот. В жопе мира нафиг нас привезли. Теперь у нас можно, кстати, в сельскую местность ездить. Вот Сантос, короче, захватен вагасами, баласами. Вот эта вот банда Сизара и наша банда, по сути, пока расформировалась. Но к концу игры она, конечно, снова у нас соберется Так что не переживайте, не переключайтесь. И что могу сказать? Я вроде сан феро еще недоступен, типа Сан-Франциско. Просто пока сельская местность. У нас, по сути, у вся второй этап игры, если что. Можно, конечно, вернуться домой, но Грувв стрит захвачен баусами. И это будет рискованно проезжать через эти вражеские территории. Какого грув стрита? Какого грув стрита нафиг? У нас тут новый дом появился. По его менты нам дали, по сути. Подарили. Оп, смотрите. Все. У нас сохранение на улице внутрь зайти нельзя. Вот это вот наш домик, собственно. Ну, а я, знаете, поехал, езжу до грув стрита, все-таки там у нас пистолет же спавнится. И поэтому я заберу его. У нас тут, кстати, возле нашего дома спавнится такой вот мотоцикл. Поэтому Санчес его зовут. Вроде был такой друг у ПВЗ геймера. Не помню, как его точно звали. Ну, ладно. Вдали от дома есть такая часть человека-паука. Вдали от дома называется. Вообще нахрен что-то все против меня сегодня идет в этом выпуске. Давайте вот этого бомжару нафиг. Украдем тачку его. Забоится. Давай, байкер, гони, гони, гони, гони, гони, гони. Ну, блин. Вот так себе. Это. Я перезапустился, чтобы, ну, закупиться. Патрончиками там. И всем этим. Сюда едем. Вот гора Чилиад у нас. Большая горя. Гора, нафиг, на которую надо заезжать. Да. Вообще этот этап игры мне не очень нравится, потому что он будет происходить у нас в основном в сельской местности. Но э, тут пара-тройка миссий, и потом мы дойдем до миссии в сан фиеро Ну, в Сан-Франциско, типа. Там вот как раз я в пятнадцатом году и забросил прохождение. Я там выполнял еще миссии скорой помощи, и так, типа, по бочке начал. Но для меня это тогда было немного сложновато А тут в основном многие побочки мне давались сложновато Ой, я... Мне до сих пор страшно вспоминать, как я миссию полицейского выполнял Это ужас, кошмар, никого не советую нафиг Да за такую скромную награду, что просто баблишка заработаем и броня у нас будет Больше, 200% вроде Ладно. Ну, вроде я правильно еду. У нас плохая погода. Вот на горячий Лиат много слухов, мифов было, что тут обитает Пикси из Мэнханта, обитает Бигфут, там снежный человек. Я все это искал. Я вам скажу, что возможно, что я даже видел Пикси в одной из модификаций по GTA Сан-Андресу, которая заменяла даже просто текстурки. Всяких машин, оружие. Чё? Не сюда надо? Ладно. Тогда расскажу. Я искал Пикси у одного там заброшенного домика. Мы сейчас как раз туда едем. В свободном режиме. Ходил, ходил, ходил. И вдруг услышал звук бензопилы. А как вы знаете, Пикси у нас с бензопилой ходит. Я тогда так обосрался. Я вот... Услышал звук бензопилы, хотя у меня в руках вроде это. А, это. был. были кулаки. Кассет, точнее, даже. Я так обосрался, тогда быстро выключил игру. Хотя, блин, такой шанс упустил увидеть его. Это просто. Это просто пушка нафиг. Модификацию был добавлен в Pixie, а сам. Я это чисто случайно узнал. Да, вот такой шанс профука убить его, посражаться. А в оригинальной игре его, естественно, ну не, ну он есть в кое-каком виде, потом покажу, когда до сан дойдем. Он внутри выкори его оттуда. А тут, короче, ФБР овцы нафиг. Охраняют чувака. И, блин, мне придется с ними жестко посражаться. А если этот чел начнет удирать, то будет плохо. Чувак, чувак, чувак. Пожалуйста. Сиди дома. Представим, что на улице бушует зомби-апокалипсис. Вот. Вот. что за хрень? Вы. Вы серьезно? Вот вы серьезно нафиг. Вы серьезно. Игра, ты конченая нафиг. Я серьезно говорю. Без шуток. Без обид. Но игра вот в таких моментах просто конченая. Специально влепила мне катсцену, чтоб я его в машине не убил. Фатальным... это... выстрелом. Чтоб я за ним погонялся. Ой, лять, И вот из-за таких моментов у меня, типа, больше выпусков идет. Еще такая погода страшная, типа. Вот как я его должен? Убить. Столкнуть с обрыва. Вот вы, вот ты серьезно, мужик. А в GTA 4 можно было выб выбивать стекла. Нафиг у машин. Стекла? Да утирает, да? Это пипец. Я не знаю, как это еще описать. Давай блокируем Блокируем му Ему путь. Давай, давай, давай. Go. Вот так тебе. Скотина тупорылая. А -а -а. Вот его труп нахрен. Бабах. Да. ну я. Миссия заставила меня побомбить. Вот такие вот приемы в играх, когда там тебе пихают О -о -о. А! Нет! Сито же! Ой, здрасте. Дратуйте. А должен идти тачку. Блин. Ладно. Миссия просто не удалась нафиг. Этот до этого этапа игры... Ну, блин, я повторюсь, не доходил. Поэтому, блин, проходил его всего два раза в жизни. И сейчас вот третий раз прохожу. Мне он не нравится. Это, эти миссии в сельской местности? Все приехали. Типа, а у нас что? Тут менты обитают в этом домике, что ли? Одного я не пойму. Зато музыка классная. Вот, вот за это я похвалю игру. О! Зомбарик ходит! Зомби! Самые настоящий зомби. Если что, у этого, вроде, перса. В файлах игры прописано, что он, типа, зомбак у нас. Вот вы посмотрите на его вид. Сизар, это я. Реально зомбарь. Да, вот сейчас опасно. Ну, там вся балласами, вагасами за... Посреди Ветстоуна где-то там Я не очень хорошо знаю Ветстоу Мне кажется, у меня есть там знакомые Но, по крайней мере, ты не в тюрьме, Хоумс. Мне что ты туда попал Ой, твой брат Приглядывай за Кент За меня не беспокойся, чувак Не беспокойся за тех, кто попытается тронуть мою девушку Я знаю человека, который поможет Он, вроде его родственник Он впечатлительный в закусочный, Это в туманном. Оу Оу, оу, оу Я, кажется, понимаю, кто это такая Опа кто звонит? Это Свит! On, Он из тюрьмы звонит. On? Точнее, I'm в тюремном out, госпитале, нигер. Right? No. <sighs> я в этой серии I'm очень right? много бу буду бомбить. Наверное, без I'm матов safe, не обойтись. Но мы и Фронт. И вообще, вообще на все эти Far Cry подобные игры, я вот что скажу. О, навык мотоциклиста прокачался. Не зря я, блин, на байке катаюсь. <laughs> так, мы приехали сюда. Я даже не знаю, как буду рассказывать весь этот бомбеж на. Смотрите! Это! Это! Это! Каталина из GTA 3! Та самая want девка, want? которая Then была антагонистом! On, Если yeah. что. Она oh нас в пристрелила, Клода. Мы ее в конце вертолете oh убили. Let's go. Let's go. Вот Relax. это Каталина! Вы видите, как она изменилась? Машина, вот тебе машина, ой, шериф, все по делу используется. Иди нафиг. Ладно, как зовут? Куда едем? Это Каталина. Вы видите, персонаж из GTA 3. Она тут совсем другая. Ну GTA, можно цель, пожалуйста? Вот. А! Нифига. Много разных целей, я совсем забыл про это. На меня свинюя обзывает. Это тупорылая девка, придется нам на нее работать, к сожалению пока что первое время. Руки вверх, а то я отстрелю. Там написано Макс Пан, Пейн, Мей, Пейн, Пейн. Пейн! Пейн Нарисовки. Ой, на табличке было. А у этого значок Рокстар на белой кофте. Нифига тут. Конечно. Ой. Пасхалочек. Макс Пан. По сути, Макс Пейн по сути, должно быть. Просто без... без Игрека. Заходи. Какой... на какие нахрен менты-то... Ой... Я даже не знаю, смогу ли в этом видео рассказать про Home of Thrones Revolution. Я сегодня, 11 мая, я пытался... Пытался, ключевое слово, записать 11 серию по... Какую <гулак> одиннадцатую серию нахрен? У даже, я даже, мне даже But нету I нету know... выбора. Слушайте, надеюсь вы не против, если я расскажу это в третьей серии по Halfway Blue Shift, потому что тут совсем не хочу акцентировать внимание на такой блять для меня ужасной игре в моей любимой, по сути, игре. Куда ехать-то? Капец, мы маршрут выбрали. Боже, я умру. Чуваки, не стреляйте. Она же сейчас бабахнет вместе с нами. Почему вы такие уроды? Почему мне сегодня, блять, не везет-то так? Сука, эта жизнь просто конченая, нахуй уже кончать жизнью, блядь. По... Неудачник, я а по жизни нафиг. Я-я-я-я ничего, я. Просто скажу, что. Не моя эта игра. Не могу я такой смотреть. Я, я даже сам не понимаю, что несу. Мне хомы фронт настолько испортило нервы. Steady, steady. We'll на, настолько... <coughs> насколько можно. Я игра в нее! <coughs> Давайте это еще просто без слов пройдем. Это пиздец полный.. Не, мои, не мой это жанр. Вот доехали. Смотрите на бабах лучше. Давайте на сан лучше смотреть. Можно было этих пучелов убить, но они бы тогда не выжили. Здравствуйте, мистер Витакер. О! Каталина, что ты привезла на продажу сегодня? Я все таки расскажу в этой серии, как я пытался Хомофрент за Революшн записать. Почему я ее никогда в жизни проходить для канала? Это вообще для себя не буду, нахуй. Больше никакие игры с открытым миром, блять. Проходить не буду. Вот, это еще один бизнес, короче, на котором можно заработать. Мы сейчас вот... Будем его проходить И зарабатывать, собственно, бабосики Уехала Каталина Но обещала вернуться А вернуться она еще в GTA 3 Мы, к сожалению, убить ее не сможем В этой игре по понятным причинам Мы Возвращаемся, чтобы выполнить миссии грузопереводчика Ну, это у нас, я скажу, побочный, побочная миссия с бизнесом Мы выполним все миссии у нее И, собственно, нам будет капать доход и можно будет приезжать сюда денежки забирать Опа, ну-ка Yeah. Карл. Да, Карл, кто это? Ну ты знаешь, праведник? О, праведник, я I помню know. тебя Крутой персонаж, замечательный Они мне говорили, okay, что ты дебил that Хорошо, ты можешь поработать на меня, oh, мальчик Ты no, че, из полиции? Я, у нас есть общий друг и партнер по бизнесу У нас Who? кто? This. Да, ты раньше не убивал Купов? Убивал oh, Ага, You're чувак, темпенни Я должен был догадаться, этот... этот урод well, Я снимаю комнату в мотеле Венжел Пайт Убедись, что у тебя за тобой нет хвоста а можно, пожалуйста, точку сохранения? Оп, видите, трость. Это типа бы место фиолетового шарика у нас было. Опять навык мотоциклиста прокачал. Смотрите, неплохо. Трактор едет по дороге. И тормозит ментов. <laughs> Мне всегда это прикалывало, что тракторы ездят по шоссе, там по дороге. Да странно все это. Короче, если бы вы. Я не стал бы такое записывать, но если бы вы хотели увидеть, э, как я ору и матерлюсь в Home of Front the Revolution. Как я крою игру трехэтажными матами, как я там психую, как я бью себя об стол. И в серии бы ушло больше 50, то пожалуйста, могу. Ну, только я не знаю, я, наверное, покончу жизнь самоубийством. Я просто... Home and Front Revolution так меня сейчас вынесло. Мои нервы. Что... Что я... потерял дал удар речи. Я не могу разговаривать. Сегодня 11 мая. Я скачал, короче, Home and Front Revolution. У меня на жестком диске D осталось 134 гигабайта. Это при условии того, что меня без видео пока они на нем не лежат. А там 2-3 видео появится, и уже все. Пиздец. Нету места, как быть, Нафиг. Игры удалять, которые у меня там установлены. А во что я тогда играть буду? Так-то я все удалю игры, и... что буду делать? Я... Я... Вообще, я так подумал, что игры, в которые я... По сути.. И не знаком с ними. Лучше мне к ним вообще не притрагиваться, блин. У меня такая вот тупая логика. Mafia 3 и Home of the Revolution это подтвердят там. я of Honor, Pacifica South и прочие говноигры, нахрен. Вторая миссия. Ну, короче, начало игры было нормальным. Я сначала опять смотрел цены эти долгие. Лучше игрофильм посмотрите или прохождение Лойни. Но я никак это проходить больше никогда в жизни не буду. Не буду себя мучить. Я не буду, блядь, себя мучить такими играми Far Cry подобными. Смотрел, как Итана Бредди там избивают повстанцы, к которым он примкнет, представляете? Взяли его, избили, а потом он за них работает. Это пипец лицемерие. Таких, мр... Такие мрази, чуть, чуть ли не хуже, чем корейцы, эти повстанцы. Начал проходить по бочке, за... пытаться захватывать... Не понимал, что надо делать, пока не глянул на карту И там вот написано, что надо там собрать контейнеры какие-то там Потом базу начал захватывать, крутить эти вентили Я не считал примерно сколько раз, но меня по-моему то ли 7, то ли 9 раз убили эти корейцы грёбаные У меня аптечки закончились На среднем уровне сложности, если что, проходил Да, вы же скажете, что я так легкий бы поставил Да блин, я вашдокс на реалистичном уровне сложности проходил Вы понимаете? Это как вообще работает? Типа. Не стал бы я на легком играть. Я хум и фронт обычную первую часть проходил на предпоследнем уровне сложности все было нормально. В атчтокс на реалистичном. А тут, блять, вот это говно не могу пройти на среднем. Я уж представляю, что вы на максимальном у меня творилось. Нахрен, нахрен легкий уровень сложности. Прохожу, прохожу. Ну все, короче, плюнул я на захват территории, не могу, получается, захватить. Один, одну захватил, вентиль покрутил. Пытался сначала два раза вентиль просто так мимо стелсу покрутить. Меня палили. Анимация вентиля прерывалась, пока по мне стреляли. Аптечки тупо все закончились. Я не знал, где их достать. Ну и, короче, плюнул. Пошел по сюжету. А меня отправили там куда-то в какую-то жопу мира. <смех> Пока ехал, меня постоянно убивали Этот грёбаный, тупой, ебаный дирижабль Меня палил постоянно И дроны эти сраные Короче, не, я плюнул Итогом меня всего этого Стал вылет игры Под конец Игра, комп завис нахрен Короче Я это после этого всего После этого вылета нахрен Я сел на мотоцикл, поехал, у меня игра зависла Пытаюсь остановить запись, не останавливается. Пытаюсь выключить игру, диспетчер задач не открывается. Ну точнее как, он открылся, но его, он... игра поверх диспетчера задачи. Вот это вот я просто ненавижу, нахрен. Не могу диспетчера задач поверх игры вывести, закрыть. Не выключаюсь, пришлось комп перезагружать. Я, я, я после мафии 3 этого медов Конора, нахрен, говяного. я больше себя мучить не собираюсь, нахрен. Больше не собираюсь. Если мне игра не нравится, то я ее просто не опубликовываю. Вот такой у меня вывод. Пишу, игра говно, проходить не буду. Смотрите у других блогеров, ютуберов, дисплееров. Потому что все, нервы дороже, время дороже. Тратить на говно я времени не собираюсь. И так игра мало популярная. Причем от создателей The 2 2.2 я даже не знаю, буду ли The 2 проходить от них. Потому что разрабы такую хуету сделали, блядь. Можете осуждать меня, но мне не нравится. Я такого терпеть не буду, нахрен. Пока еду до миссии, меня расстреливают. Палят, нахрен. Это пиздец, красная зона, нахрен. Прототип 2, красная зона была лучше сделана, чем здесь. Ладно, я понимаю, что я бред уже начал нести. У меня игра просто выбесила. Вы, вы, вы сейчас все видели прекрасно. Я просто когда... Я начал GTA San Andreas сразу записывать. Вот эту миссию с Каталиной. Я вообще говорить не мог. Я сейчас вот отлучился, поел котле, котлеты с пюрешкой. И чаем. И вот кое-как настроение появилось. Что-нибудь, да, объяснить, как у меня все было. Как я бомбил и материл игрой. Я без матов вообще сейчас разговаривать не могу, описывать тигр говяный. Опа, ацтеки еще здесь. Значит, их потом захватят. Вагасы. У них заберут территории. С какой-то миссии, по-моему. Все. Блин, опять надо, блин, пешком. Ну, точнее, как пешком. Угнал машину, доехал. Опа, ментяра застрял. Понимаю. Я такую систему, как Far Cry 2, пока ты едешь до миссии, тут респавнятся бесконечные негры, которые еще преследуют и расстреливают тебя. Я не буду такое терпеть. Если опоздать, что заработок уменьшится. Опять. Куда ехать? Сюда. Это. Это. это... Ой, блин. Это. Вот я поверну сюда. Потом на мо. Как вообще доехать туда, я просто не понимаю Попробуем вот так Короче, если не получится, то переиграю Эти, эти вот Я Как сформулировать-то мысль К счастью, там никто Меня не преследовал В отличие от Far Cry 2 на джипах этих сраных негры. Там просто корейцы респавнились и все. С дронами этими. дирижаблем. Только дирижабль меня преследовал. Вот это он бесил. Особенно у меня мы, когда в это. Расстреливали, я появлялся. И без мотоцикла. А где мотоцикл возьмешь? А хрен знает, его искать надо. Это как вообще вас... Воз... Так, так, так. Живем, живем, живем, живем, живем, живем. Видите? У тебя 51, чтобы прицепить. Прицепка. Кабинет. Да блин, дальнобойщик это не мое. Вот еще. Че скажу, это как-то было странно. Лунипро, я понимаю, ты может быть в обиде, да? Что ты столько ждал, когда я начну Хомофранс за Революшн проходить. А тут не стал. Потому что игра меня выбесила. Я не готов, я отказываюсь страдать. Проси там Рус Александра, что ли, пусть он это проходит. Хотя у него, блин, первая часть хомейфронтов в голосовании проигрывает. Он ее, скорее всего, уберет из запроса. Вместо этого я запишу другую игру. Не, Вольфенштейн, пока что. Я там хомейфронт за Revolution говорил. Да, это как вообще? Это как? Да, блин, меня все бесит в этой жизни. Вы понимаете, что это за хрень? Так, ну что, мы продолжаем, еще раз попробую Неудавшую сейчас свою попытку я обрезать не буду по той причине Потому что я там много чего наговорил э, Про... кума-фронт. Так Опять, по какой дороге мы с вами поедем? Этот раз по левой Вот так вот мы дальнобойщиком работаем У нас багуется груз и, собственно, мы заваливаем игру Я это видео, опять же, через день записываю, 12 мая вот. Чё сказать-то могу? Даже не знаю, потому что я все забудь, что говорю про Хоум Фронт. Типа сказал все, что надо. Других подробностей вам не надо. Что игра меня выбесит. То, что запишу другую игру. Надеюсь, войны не в обиде, воини там. Не знаю, как перед тобой извиниться. Вот выпущу другую игру. Ну, блин, мне самому обидно, что я обещал ее, обещал. Думал, второй шанс дам после просмотра прохождения войны. И думал, я разберусь в игре. Оказалось, все еще хуже, чем было. С вылетом-то игры. Я не помню, у меня при первом разе вылетала ли игра или нет. Хрен его знает. Я просто хочу забыть об этой игре. Ее лучше я буду смотреть на Ютубе там. Ну, вот так вот, короче. Ну, а мы... Продолжаем играть в Дальнобойщики 4. Дальнобойщики 4. Не знаю, кто-нибудь из вас играл в такую игру Дальнобойщики. Я не помню, у, у другой бабушки на компьютере, нигде там я играл в Доматинов, там в Сереззэма, э, это Демо. Другие игрушки, да, Дрома. А у другой бабушки, которая мама моего отца, если так сказать. А у вот другая бабушка, которая, к сожалению, погибла. Она была мамой моей мамы. Вот. И там была игруха. Вот ты просто от первого лица, ну, там можно было сделать и третье лицо. Катаешься на грузовике, ходишь грузы по большой карте. Я там даже помню, за границы выехал в чер чердоте какой-то оказался. Бак у меня какой-то был. Ну что это за игра? Я искал, особо не нашел. Либо это какая-то часть дальнобойщиков. Но там я промню, разноцветные грузовики были. Либо вот какой-то спин есть. 18 views of seal. Как-то так игра называется вроде. Точное название не скажу. И вот, короче, вот может быть в нее играл, потому что я там помню, такой особый маркер был на заданиях, куда грузы доставлять. Как-то мне вот запомнил, запомнился. Там вот было что-то похожее. Но это уже не важно. Игра меня особо тогда не зацепила, но я в нее играл. Ностальгию даже испытываю, вот вид от первого лица. Играл давно-давно в детстве, когда еще в школу не ходил. Так давно было, что не помню, какая-то игра вообще была. А мы в это время доставили еще один груз. Вот, три тысячи уже... О, зомбака, ты что врезался? А ну-ка, я сейчас его ушатаю. Православный это тростин. Давай, как, я как нельзя дерусь. Ну на тракторе я не поеду, это машина для вахов. Вот что скажу? Ой, я, кстати, огнетушитель поеду заберу еще. Следующая миссия э, пятая по-моему, да? Ну. Ладно, мы да, это пятое точно пятое, я не ошибусь. В Сан-Фиеро, о, груз очень хрупкий, да, это легко. В когда времени нету, можно особо не торопиться, вот поболтать о всяком о том. Вы знаете, вот я уже помните говорил про то, что вот увидел тракторы, акцентировал на нем внимание. У нас в России же тоже трактора ездят, мы их часто видим, когда едем куда-нибудь. И даже по городу они ездят у нас Трактора Поэтому, блин, кто говорит, что Америка сильно от России отличается У нас трактора ездят И тут в США трактора ездят по дороге нафиг По шоссе нафиг и Трактора, так я скажу Не так уж и Медленно едут, Они хоть и задерживают трафик, но Не то, чтобы они стояли на месте Слушайте, а почему у меня Грузовик дымится Это мне специально такой дали? У меня дымится, я посмотрю, у меня парк какой-то исходит из, из груза, вот, Щель между дверьми, Парк. а тут смотрю на капот, у меня пар уже белый, потом поврезаюсь, черный станет, потом еще поврезаюсь, машина загорится и взорвется, ой, не посмеется, а я опечалюсь, ну что уж трактора, вон там чувак на велосипеде по дороге едет, по сельской местности. Вы представляете, какой Нахал. Ну, в принципе, что, тоже реалистично. У нас тоже в России ездят велосипедисты на дорогах. Тоже часто видим. Моя мама постоянно так, постоянно волнуется. Вдруг мы собьем велосипедистов. Вы чё, гады, на дорогу выезжаете, ехали бы по тротуару. По тротуару, э, по тротуару уже нельзя ездить на велосипеде, вроде. Если я не ошибаюсь. Вот. Чел! Подвинулся бы. Он вышел, хочет тупасить меня. вот до, до смерти, короче. Че еще сказать? А! Ну да! сан -Фьеру. Блин, мне надо было выполнить миссии с бизнесом. как я делал это в первой серии. Но я, короче, это сделаю, когда пройду... Миссия дальней Вот так вот. Пройду миссия из дальняя бочка и уже начну выполнять. Эти миссии. Вот там у нас аэропорт. Мы в аэропорту, если что. Опа! Мент мотоциклист ваханулся. Ай, как опозоримся-то ты, дурачок. Чувак, одолжи эмоцию, пожалуйста. Про что сейчас миссия интересна будет? Ну-ка. Ну, опять же, миссия дальнобойщиков. Грузоперевозки они тут называются. Но я говорю так. Дальнобойщики. Так и понятно. Блин. Опять менты. Ой, черт. Куда наставить-то? Опять... Опять по этой же... А, ну, драться-то понятно, что. Справимся. И три звезды опять. Ну, хоть не шесть на том-то, спасибо. Я вас обрадую, у нас тут вояки, если что, вернут, вернутся. Ну, точнее, их только в GTA 4 убрали, вояк. Day, а тут они будут у нас колесить на танках. Тут самолеты. Но причем, знаете, военные самолеты появляются еще на четвертой звезде розыска. Как по сути у нас вояки на шестой уровне появляются. На четвертом самолеты на. а еще танки к счастью не умеют стрелять повезло повезло бояки на танках стрелять из него не умеют да? а че минты не включают сирены это очень странно выглядит я еще музыку слышу спасибо вы мне тут своими действиями делайте так чтобы я себе навык прокачивал. Ой, только не это, только не это. Он же стрелять по нам будет. Привет. Кстати, расскажу про патч Я заметил, что он мне добавляет. Во-первых, во-первых, во-первых, он мне добавляет широкоэкранный режим. В оригинале такого не было. Во-вторых, типа, он, ну, делает так, чтобы можно было модификации сюда загружать. Ну, у меня, к счастью, ни одной не загрушено Типа, модификашн Я не знаю, что это такое И знать не знаю Кол, дата, какие-то файлы Ведь Fingers, Худ Ну, короче, не вникайся, у меня нету модификаций никаких В-третьих, вот у детализированная луна И ее, её... Во-первых, луна новая, да а полнолуние было еще в версии PlayStation 2, но на ПК ее не, зави не, не, зави не завозили. И вот этот Silent Patch добавляет типа всякие фазы луны, как это была версия на PlayStation 2. Ass, вот блин, пещеры. Ой, блин. Ой, блин. Ой, блин. Не завалюсь. Нормально. Выстоим. Русские не сдаются. Представим, что Карл Джонсон родом из России нафиг. Ну, он не похож на русского, понятно. Но я в Челябинске видео негров Три раза причем. Разных причем. Да куда ты? Чего они все сирены не включают? У меня они всегда включали. Странно как Бак какой-то, что ли? Ну ладно. Ладно-ладно. Меня очень радует, что мы смогли пройти эту миссию. Шесть миссий грузоперевозчика выполнены. Отлично. Можно поехать сохраниться. Вон, стоят, ждут, когда я выйду нафиг. Просглазили меня. И, кстати, вот я покажу, смотрите, у нас теперь балосы. Обитают нафиг на грув стрит